Ну-ка что там на ютапчике. материале материализима выпустил новый ролик. Чё за вирус? Стратегия онлайн. Ну давайте скачаем. Я нужны свои данные. Мм Нуок. Лишь бы не военкомат. Лишь бы не военкомат, лишь бы не военкомат так что это за фигня это иллюминати. значит не повестка таблетка я вроде давно от головы заказывал так и не пришла значит это она ну-ка чё за стоп где я? Привет, ты попал в игру StarTG онлайн, И сейчас ты должен пройти тренировку. Не волнуйся, у тебя все получится. Жизнь находится в левом верхнем углу и восстановить ты ее можешь, если будешь подбирать лут из убитых врагов. Ты сможешь вернуться в нормальное состояние или домой, если пройдешь босса. Забыл сказать, что ствол находится под пуфиком, на котором ты сидишь а пока небольшая тренировка. Итак все что тебе надо это нацелиться на врага и нажать на курок. Дерзай. Итак последний этап разминки это более менее быстрая стрельба по врагам. Стим они стоят в четвером вместе, и если подойти к ним с определенного ракурса то можно сразу всех убить. Ей, ты меня понял, что я сказал? Да. Замечательно. Это мега -кил. Итак, мне нужно с тобой поговорить. Вот так лучше. Злой иллюминатий босс захватил у меня пачку даритос. И я никак это не переживу. Я тебя натренировал, чтобы победить этого босса. Дашь мне пачку даритос, а босс свободу. Договорились? Да. My hope Красавчик. Теперь ты можешь пойти домой. Удачи. Кто со мной было? Кто Чертовые иллюминатия.